Всем привет! По многочисленным просьбам я вам сейчас дам очень классное упражнение, которое я вообще рекомендую практически на любых тренингах. У этого упражнения есть много разных интерпретаций, но, как мне кажется, ту интерпретацию, которую даю именно я, она самая эффективная, самая рабочая, самая работоспособная, поскольку я не люблю размазывать кашу по тарелке, я не люблю Долгих каких-то действий и очень люблю быстрый результат. Пошел, сделал, получил. Это упражнение называется Из Все пропало, его поперло. Особенно, когда люди ко мне приходят с тем, что у меня что-то не получается, не клеится, в жизни все плохо. Я говорю: Окей, у тебя все пропало? Да, у меня все пропало. Тебе надо, чтобы поперло. Да, мне надо, чтобы поперла. Отлично, у меня есть прекрасный рецепт. Итак, для выполнения этого упражнения вам необходимо взять блокнот. Блокнот, который вам нравится, можно просто тетрадь, просто общую тетрадь. Я вот вам покажу на примере такой тетрадочки. Вот у меня такая тетрадочка есть. Что мы делаем? Ее нужно разделить условно на три части. В первой части у вас будет приблизительно две страницы. Вот там две-три. Дальше вы делаете такую закладочку. Это основная первая часть будет, и потом приблизительно посередине тетради нужно сделать еще одну закладку. Это будет следующая часть. Итак, что мы пишем в первой части на первых двух листах. Возьмите ручку, сядьте перед этой тетради и напишите 100 пунктов. Желательно это сделать не махом. Все, что вы умеете. Когда вы будете, Почему 100 пунктов? Необходимо, чтобы вы вошли в так называемое состояние потока. Сначала у вас будет включён ум, и вы будете писать то, что вам ваша голова подсказывает. Но когда вы начинаете писать уже где-то после сорокового пункта, уже начинает включаться где-то подсознание, и вас начинает тянуть, выходить то, что есть у вас глубоко, то, что закопалось, то, что зарылось. Вы в этом состоянии потока выписываете 100 своих способностей. Способности, все, что вы умеете делать. И тут может быть все, что угодно. Например, я умею считать по-французски до 10. Записали. Я умею мыть посуду. Записали. Причем, меня часто спрашивают, Аня, а если я знаю, что я это умею делать, но не хочу это делать, не собираюсь делать, не имеет значения. Вы это пишете... Как вам сказать? Вы показываете Вселенной просто точки входа, откуда можно вам предоставлять всякие разные блага. Вот это вот поперло. Это не обязательно, что вы этими своими вещами будете зарабатывать деньги. Нет, это точки входа к вашему сердцу, скажем так. Что еще можно уметь делать? Я умею чертить, я умею плавать, все, что умеете, все, что умеете, хорошо, плохо, считаете, что умеете. Я умею жарить шашлык или <связывайте> жарить яичницу. Умеете, молодцы. Записали. <связывайте> Это вы записали одноразово. Если вы чему-то научились или что-то вспомнили еще потом, можно дописывать больше ста пунктов. Это будет даже хорошо. Ну а если нет, то и нет. Ничего страшного. И вот мы сейчас переходим к основной части, к первой части нашего дневника. Это упражнение выполняется приблизительно 10 минут, но каждый день его нужно делать. Вечером берете тетрадь, садитесь и записываете семь хороших вещей, которые произошли с вами за день. Любых хороших вещей. Я проснулась. Это хорошее событие, которое с вами произошло? Я думаю, что хорошее, потому что кто-то, возможно, не проснулся сегодня. «Когда я выходила из дома, мне сосед предложил, придержал дверь из подъезда». Хорошее событие. хорошее. Когда я шла по дороге, я нашла 10 копеек. Хорошее событие. Безусловно, хорошее событие. Кстати, есть люди, которые считают, что деньги поднимать с пола нельзя. Я отношусь к тем людям, которые считают, что деньги поднимать можно и нужно, Почему? Это я рассказываю на финансовом марафоне, который мы проводим совместно с Еленой Бельновской. Приходите там, знаете. В общем, в любом случае, найти деньги – это хорошее событие и так далее. Семь хороших событий, которые произошли с вами за день, вспоминайте, записали сегодняшним числом, и дальше переходите к следующей части вашего дневника. Вот первая часть мы прошли, и переходите к следующей части вашего дневника, и здесь вы начнете писать. 7 хороших событий, которые произошли уже не с вами, а с окружающими вас людьми. Это могут быть близкие ваши, это могут быть знакомые, это могут быть хорошие знакомые, это могут быть дальние знакомые, это могут быть просто знакомые по соцсетям. Особенно, кстати, хорошо, и можно пользоваться, и нужно пользоваться соцсетями. Обычно в соцсетях очень даже хвастают всякими своими хорошими событиями. У меня сын пошел в школу или получил грамоту. Отлично! Порадуйтесь за там. У Маши сын получил грамоту. Там, или первое место занял по плаванию. Запишите. Подружка уехала отдыхать на Кипр. Запишите и так далее и тому подобное. Что мы этим делаем и как? этого все потом превращается в удачу, которая будет вас сопровождать. Записали. И следующее, что вам необходимо сделать, это поблагодарить Вселенную. Во-первых, поблагодарить Вселенную за то, что происходит с вами. «Дорогая Вселенная, я благодарю тебя за хорошие события, которые происходят со мной». И тут вы можете вносить поправку. Например, вы дошли 10 копеек, и говорите, Вселенная, я благодарю тебя за деньги, большое тебе огромное спасибо. Но пришли мне, пожалуйста, в следующий раз не 10 копеек, а 10 тысяч, к примеру. Потому что я хочу купить ну, там, новую сумку, например. Окей. Вы увидите, как Вселенная с удовольствием выполняет ваши просьбы. Но... Тут очень важное условие: когда вы получите эти 10 тысяч неожиданным образом, необходимо будет их потратить именно на то, что просили. А не на то, что э, расходы всегда найдутся. Вот тут важно Вселенную не обманывать. Потратьте именно на то, о чем просили. Или вам сосед придержал дверь, да, и пропустил вас вперед. Вы говорите: Вселенная, я тебя благодарю. Спасибо сосед, молодец, классный мужчина, но мне нужен э, другой мужчина, который будет оказывать мне знаки внимания. Я хочу отношений, например». Тоже можете заказать. Заказывайте, просите. Вселенная с удовольствием выполняет наши просьбы и наши пожелания. Когда у вас появится тот мужчина, которого вы загадывали, ну, допустим, с какими-то изъянами, вы опять-таки поблагодарите Вселенную. Скажите «Вселенная, я благодарю тебя за этого!». Но только рост у него метр семьдесят пять, а я просила метр девяносто. Сделай, пожалуйста, поправочку». И Вселенная с удовольствием сделает эту поправку. И следующий момент. Почему мы записывали хорошие события, которые происходили с другими людьми? Очень важный ключевой момент. Нас делает наше окружение. То, что происходит с нашим окружением, тоже будет происходить и с нами те же самые события. Это очень сильно влияет на нас. Поблагодарите Вселенную за то, что вас окружают успешные и счастливые люди. Так и скажите «Вселенная, я благодарю тебя за успешных и счастливых людей, которые находятся рядом со мной, и я тоже хочу на Кипр, или я тоже хочу в Испанию, или я тоже хочу еще каких-то событий, которые происходили с вашими близкими или не близкими» знакомыми. Делать Меня спрашивают, как долго делать это упражнение. Делайте, пока вам не надоест, что вам так прет, что прямо уже некуда складывать это ваше везение. Но я предпочитаю и думаю, что правильно было бы вести этот дневник ну, все время, без перерывов. Вы увидите, что через 7 дней у вас уже начнется, и это будет происходить. Как снежный ком оно будет накатываться и будет все больше и больше давать вам успеха, удачи, вот этого пера. И все у вас будет просто великолепно. Я желаю вам всем большой удачи, спасибо за внимание. С вами была Анна Калантерная, стендап-психолог и ваш ключ к успеху. Пока!